комментарий от благодарного подписчика Татьяны Белоус древние руины, на фоне еще более древних, архаичных. Многое уже исчезло к нашему времени. Да, строили люди, и украшая, и расписывая потолки и стены, порталы, двери и стелы, вырезая на неразрушимом, как им казалось, бетоне знаки, символы и письмена. Они думали сохранить свои знания и передать свою историю и историю человечества нам, их невежественным потомкам. Но время неумолимо. И не время засыпавшие на две трети эти руины а некоторые и полностью песком чувствуется целенаправленное разрушение и против рук специально направляемых варваров и религиозных фанатиков не может устоять никакое величественное сооружение и никакая культура видно что уничтожались именно лица и головы статуй позволившие бы определить расу строителей, затирались именно письмена, позволившие бы выяснить, на каком языке они были вырезаны. Уничтожены почти все барельефы, изображавшие одежду, оружие, головные уборы и черты тех, о ком они хотели поведать нам. И все же кое-где еще проступают их черты, еще можно различить их надписи, трудно расшифровываемые из-за той иной лжи наброшены на наш разум современной историей, археологией, палеологией и прочими науками. А музыка поразительно подошла под это печальное зрелище. Этот шорох дождя отлично сочетается с шорохом песка, засыпавшим эти руины, и шорохом страниц бесценных иллюстраций, напоминая, сколько тысячелетий должно было пройти, чтобы омываемые этими дождями стены пришли в такой упадок, и чтобы струйки этого дождя оставили бороздки на бетонных блоках стен, пирамид, лишенных облицовки.